Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим острый чесночный соус. Для этого нам понадобится помидор, чеснок, черный перец, зелень кинзы, бульон говяжий, который содержит соль и специи по вкусу. С помидор убираем шкурку, для этого ошпариваем их кипятком и снимаем шкуру. Далее измельчаем их блендером. Чеснок измельчаем при помощи чеснока-довилки. Разогреваем растительное масло и обжариваем чеснок до появления чесночного запаха. Обжариваем, помешивая. Добавляем нашу томатную массу. Обжариваем 2-3 минуты. Добавляем черный перец. Все хорошо перемешиваем. Переливаем нашу массу в глубокую посуду. Разбавляем нашу массу довяжем бульоном. Перемешиваем. Бульона у меня ушло чуть больше половины вот этой кружечки. Мелко режем кинзу. Добавляем в наш соус. Все хорошо перемешиваем. Готовый соус переливаем в посуду, в которую будем хранить. Этот соус хорошо подходит к хинкали, к мясу, к лапше, к пельменям. К шашлыку. Приятного аппетита!